Ребят, короче, слышите, я тут вот о чем подумал. Я лучше завтра пройду Бэттмен Архэм Асайл. Ну, потому что ну, сегодня уже, ну как, ночь, вечер. 8 часов вечера, ну все равно уже поздно спать ложится пора. Ребят, давайте пока, до скорых. Всем встречи.